всеми возвышаются наставники они создадут проблему и наставят на пути преодоления передадут самые ценные знания ничего не требуя взамен. за все это время сколько комментариев кто за а кто против сомнения размышления главное равнодушных нет а это уже достижение ведь как оно? наш народ ничем уже не удивить а у вас вышло мало фильмов но совсем совсем для подумать вот ждем продолжения, очень ждем а вы пропали это вы пропали а мы никуда не пропадали мы прорываемся всем смертям на зло И овеществляем идею, пока 2 миллиона зрителей заняли позы ждунов На диванах лежали, вставать не хотели После полного выпуска цикла трилогии Возможно ли надеяться на смещение вами акцента в сторону выпуска книг? Те, кто пытается попасть в статус свои Вам были бы наверняка благодарны за книгу Да выпуск фильмов ни при чем Время от времени думаю над вариантом выпуска книги. Есть и плюсы, и минусы. Для написания книг, в отличие от кино, не требуются ресурсы. Но и результат намного слабее. Три человека прочтут и весь результат. С другой стороны, изложенная в формате книги – это основа и фундамент. В общем, пока не определился, нужно или не нужно. Возможно ли прочитать изначальный сценарий первой части? Изначальный сценарий писал исключительно для себя. Содержит множество пометок, привязок, клякс и костылей. Он не имеет формата оформленного произведения, а значит публиковать нельзя. Будущий фильм по роману Ивана Ефремова «Час быка» – это как продолжение трилогии «Замысел»? «Час быка» – это как концептуальное продолжение, несюжетное, вписывающееся в цель. То есть при помощи часа БК можно выдать наглядный образ будущего. Могу ошибаться, но по-моему режиссер вдохновлялся идеями концепции общественной безопасности. Кобовцы тоже говорили, что мир будущего будет выглядеть как в романе Ефремова «Час быка». Нет, совершенно не вдохновлялся идеями Коб, но с выступлениями генерала Петрова знаком. Чем больше пытаюсь понять из фильма... Тем больше не понимаю ничего. Попробуйте не рассматривать детали фильма, а окинуть единым взглядом целиком. Что-то вроде взгляда на стереограмму. Нужно на все смотреть пятнами, без подробностей, иначе ничего не увидишь. Солнышко светит желтое пятнышко, травка зеленеет, зеленое пятнышко. Понимаешь? Все проще. Почему все так сложно? Почему не сказать все прямо? Зачем эти загадки? Это только отвлекает человека от действительно важных действий. Только время зря теряем на разгадку посланий. Если все сказать прямо, вы прослушаете и над собой ничего не сделаете. Нет цели растолковывать. Есть цель запустить зубчатые колеса в головах. Разве где-нибудь, хоть где-нибудь написано Бог это добро? Нет, не написано. А что же написано? Что кричит с каждой страницы во все голоса? Бог есть любовь. Бог не добро, оказывается. Ну вот, приехали. Между тем, силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот кто ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил. А добром и злом управляет некий единица? Что за оккультизм? Зерна отплевил от, от седьбы. Много чего еще окажется, чего и представить не можете. Это если правда нужна. А так в царстве лжи можно с комфортом оставаться в навязанных вам знаниях. И никто не видит, что кроме влево, вправо, прямо, от камня есть еще два пути. Вниз и вверх. Но это уже восьмеровоззрение, а не идеология. Двигаться вверх – это построить новое для всех? Или туда двигаться одному и оставить этот мир в деградации и самоликвидации? Нет. Судя по комментариям, зрители совершенно не поняли аллегорию о путях вниз и вверх. Все, абсолютно все поняли это, как мы хорошие, мы на пути вверх к духовному. А они плохие, они идут вниз. Это совершенно не так. Есть четкое разумное объяснение. Оно будет в виде странного формата фильма. Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет в мах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев. Желтый дракон. Зеленый конь. Голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. В фильме говорится о силах, которые играют между собой. Но в реальности я вижу общемировой процесс деградации и расчеловечивания. Весь мир под чьим-то общим контролем. Если вышний ярус настолько могуществен и управляет при помощи смыслов, зачем тогда человеков при помощи СМИ превращают в скот? Зачем скрывать замысел и почему его не показать людям? Много намеков и догадок и никакой конкретики. Достаточно ответа на третью часть вопроса. Мы играем в карты. Зачем скрывать карты и показывать их друг другу рубашкой? Давайте играть открытыми картами. Что ж это за игра будет? А что за буква М в правом углу? Это же один из масонских знаков. Нам устроили очередную ловушку? Буква М. Это последняя буква логотипа Донфильм. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Видишь кошку? Я вижу. А ее нет. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. А они есть. Дмитрий, на ваш взгляд у мироздания божественная метафизическая основа или программно-дарвинистская? Без вариантов. То, что вы назвали божественное метафизическое, просто используя другие слова, но суть не меняется. Дарвинизм – чрезвычайная глупость, однако введенная для дела. В интервью вы сказали про русских богов. Вы язычник? Нет, конечно. Не являюсь адептом никаких религий в том числе атеизма. Ислам есть истина, и все. Принимайте ислам, кайтесь, пока солнце не взошло с запада. Еще не поздно. Поздно будет, когда солнце на западе взойдет. После этого явления врата покаяния будут закрыты. Ислам, товарищ Зочи, это не ловушка, а выход из нее. И вы никогда не создадите то, что создал Аллах. Святой велик. Вы там в своей истинной яме и кайтесь и читайте. Тут не место для проповедников, миссионеров. Автор придумал много смыслов, чтобы продлить бессмысленное. Сатана предложил Христу превратить камни в хлебы. Христос отказался, а автор попался. Жаль. Скушайте на ночь просворку и лучше думайте, куда вы попались. Обо мне не нужно. Нажалось больше дави. У этих сострадания хорошо развито. Они мученикам любят. Ведь у вас, христиан, так принято? Зарабатывать билетики в рай для себя, а остальных на муки вечные. У нас не так. У нас только все вместе до единого. Ты это увидишь в своих, в плане синашек. Как вы относитесь к Карлосу Кастанеде, Вадиму Зеланду и Владимиру Мигре? Полностью не читал ничего из указанных авторов, лишь мелкие цитаты Кастанеды и Зеланда в сети. Насколько можно оценивать по этим мелким цитатам, Кастанеда весьма близок. Хотелось бы прочесть, но времени нет. А как насчет Виктора Пелевина? Читал фрагменты, весьма близок. Творчество Вадима Демчога и Ивана Ахлобыстина тоже близки вам по духу. Демчок однозначно. Дмитрий, вы говорили про советские фильмы, так чувствую, что с одобрением. Облескали вам музыка золотого века советского кинематографа. Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев. Однозначно да. Только первым композитором назвал бы Александру Пахмутову. Дмитрий Зочи, у тебя есть психологическое образование? Нет. И другого такого. Что принято называть образованием, тоже нет. Автор называет себя зодчим, но наталкивает на мысль, что по профессии он архитектор. Такое мог создать только архитектор. Это круто брать на себя многое. Нет, у меня нет профессии. Но это не мешает прямо сейчас разрабатывать архитектурный проект здания киностудии. Если есть ключи, нет поддающихся дверей. Как мы могли проиграть? В чем нас переиграли? В кастах. Что? Не вы ли заменили касты вымышленными классами? Буржуи и пролетариат. Противник нашел зияющую дыру, вытянул нужные смыслы, перемешал символы и разнес ваше кастовое поле. Что такое касты? Что определяет принадлежность к касте? Возможен ли переход? Касты? Это изначальные настройки человека. Что определяет принадлежность к касте, это более долгий ответ. Переход в рамках одной конкретной жизни невозможен. Все перевернулось с ног на голову. Рабочие стали завидовать дельцам и захотели жить в изобилии роскоши. Дельцы решили, раз они всех кормят, то и управлять должны они. Воины скатились до уровня дельцов и променяли почет и славу на торгашество. А жрецы? В любой войне, если противник умен, в первую очередь ликвидируют жрецов. А у вас так и произошло. Кого-то убили, кого-то купили. Оставшиеся единицы забились в щели до нужных времен. Извечный вопрос, что делать? Поймите замысел. Расставьте символы правильно. Наведите порядок в кастах. Каждый должен быть на своем месте. Рабочий трудится и растит детей. Делец питает и распределяет. Воин защищает и управляет. Жрец разведывает и сообщает. Вот и все. Как жрецам донести то, что они выведали? Кто их будет слушать? Никто не будет слушать. Жрец не дожидается внимания. Он сам все устраивает необычным образом и притягивает внимание. Как побороть страх быть не таким, как все, и особенно страх неизвестного? Да чего ж тут бояться? Каждый и так не такой, как все. Нет двух одинаковых. У каждого свои уникальные настройки. И бояться ничего не нужно. Страх чуть ли не самое глупое, что может быть. А война нормальное состояние мира привыкнешь без войн мы давно вымерли все как это а вот так это В мирное время мы живем, спим все в норку тащим главное перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиней а лечится свинение только войной совершенно дикий эпизод про войну как средство от освинения. это все равно что от головной боли или насморка предлагать гильотину а кому не хватает остроты чувств чтобы не оскотиниться, может лазить в горы, прыгать с парашютом, опускаться под воду, но лично не подвергая риску других. Желание тепличных условий вполне понятно, но как побываете в состоянии войны, в раз мнение изменится. Про войну не согласен, а откуда вы знаете, что без войны будет так? Без уже так. Поглянитесь. Когда она приходит, все расцветает. Живо вспоминаем, кто мы и зачем. И снова начинаем слышать волю неба. Ну а все-таки, как думаешь, будет война? Нет. Будет борьба за мир. Но такая, что камня на камне не останется. Автор предлагает выбрать любовь к войне, подойти к этому действу творчески, с размахом, в каждую дверь, туда, где не помазана кровью Агнца. Нет, автор предлагает стать хотя бы немного разумнее, чтобы как минимум не писать ахинею про любовь к войне. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? Так все-таки, наступит ли Новый год? Конечно, наступит и этот, и следующий, и много других. Новые года наступают, не обращая внимания на грозные пророчества концосветников. В фильме этот вопрос совсем о другом. Он волнует одного из персонажей и обращен к определенной части общества, для которой каждый год может быть последним. Какова роль Илиазара в фильме «Замысел»? Илиазар – это совокупность тех, кто не жалуется, а знает, что и как нужно делать, чтобы вырулить из положения. И в итоге сделает, несмотря на стада мешающих и ноющих. Мое личное ощущение, что один из ключей к пониманию этого фильма – это Леонид Андреев. Это и есть Илиазар. Какое портретное сходство. Посмотрите на фото Леонида Андреева. В одной сцене он быстро пишет, он же писатель. Писатель, который умер, не успев закончить роман «Дневник сатаны». А может там он заканчивает его? Про него написано, что он как писатель незаслуженно забыт, спрятан от идущего в пылесос. А я пыталась заглянуть, стала читать его произведение и что?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 Это только одно, я под впечатлением. А последний, незаконченный роман, Дневник Сатаны. Там есть понятие рычага, о котором говорит Илиазар в фильме. Только в книге этот рычаг в другом ключе. Очень прошу, коротко, да или нет, я туда иду. Я правильно иду, в том направлении. Если идешь, уже правильно. Не Все, кто идут, непременно куда нужно. Дмитрий, скажи нам свое понимание знака «Знамя мира» по Рериху, который выложил на земле Дозорный. В символьном видении круг – это всегда трансцендентное, треугольник – это гармоничное устройство, как знак мировоззрения пути, показанного в фильме как путь через камень вверх. У нас же только одна дорога. Через камень вверх по тонкому канату. Пока этого пути никто не видит. Знак противостоящего мировоззрения — путь вниз. Это круг внутри треугольника или образная вариация глаза в треугольнике. Противник ушел вниз и потащил за собой. Идти вниз комфортно и сытно. Почти все туда рванули. То есть треугольник в круге и круг в треугольнике. Вроде бы мелочь, но разница глобальная. Насчет Рериха, повторюсь, что ни знаки, ни символы не принадлежат никому. Рерих сделал знак известным, не более. Однажды Горичи снял фильм и даже сам не понял, что снял. Скажите, пожалуйста, вы изложили в фильме свое понимание или наоборот непонимание? Ни не первое, ни второе. Изложил понимание, но не свое. Значит, вы, Дмитрий, исполнитель чужой воли, если излагаете в проекте не свое понимание? Нет, не чужое, но и не мое. В смысле, это не я придумал. На самом деле, мое или чье-то понимание не имеет ни малейшего значения. Потому что это понимание пользователей. Важно лишь понимание разработчика. И да, я предельно точно отдаю отчет о каждом слове и звуке фильма. Никаких гайричей. У любой штуки есть разработчик. Что уж говорить о такой штуке как мир. И в любой разработке есть пользовательский интерфейс. Красивые заставки, динамика и тому подобное а есть интерфейс разработчика. И там не так красиво, там по делу, коды, управление. Но там суть. Дмитрий, скажите, пожалуйста, наш мир – это реальность или все же матрица? Не употреблял бы чужой, намеренно введенный термин «матрица». Данный конкретный мир, или действительность, или объективная реальность – есть пользовательский интерфейс операционной системы. Все, что видно по одну сторону экрана, а по другую сторону интерфейс разработчика. Есть кто живой? Дмитрий Зочи. матрица – это матрица. Нет ничего чужого, все наше, только в разных руках. Вам ли об этом не знать?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 В системе время от времени происходят сбои. Информация просачивается в виде вспышки воспоминаний. Дежавю! Вот и все. Дежавю это глюки системы? Глюки невозможны. Операционная система идеальна. Точнее было бы назвать сигналами от себя оттуда, себе сюда. В интернете много информации об экзокортексе. И разных изощренных способов внедрения в подсознание и сознание человека. Это тоже далеко от истинной картины реальности. Это как раз недалеко от реальности, действительности. Это далеко от того, как на самом деле. Действительность, то, что видится, слышится, ощущается на вкус и тому подобное, это то, что показывается. То, что находится на стороне пользователя. Пользовательский интерфейс. По другую сторону экрана. Интерфейс разработчика. Нет действительности. Там так, как на самом деле. И эти два интерфейса здорово отличаются. Также здорово, если бы пользователь повелся на рассказы про Гавахи, рептилоидов, комитет 300. Значит, пользователь увлечен и верит в действительность, играет в игру самозабвенно. Поэтому ничего страшного, если пользователь мусульманин или православный, или коммунист, или свидетель гавахов проклятых. После таких интервью становится более отчетливо понятно, что есть силы, которые управляют умами людей. Но эти силы не являются людьми а зачем-то выдают себя за людей. То есть под существованием Дмитрия Зодчева как человека, можно поставить жирную точку, он виртуальный, а до кучи и весь канал попадает лишь под статус электронные силы, которые для какой-то цели себя скрывают и выдают себя за живого человека. Хотя никаких доказательств существования Зодчего или автора «Колыбель души» я не увидел. Непонятно одно, как вообще можно предположить эту нелепость про нейросеть. Ладно, была поезд или роман, кто-то написал в тишине и все. Но здесь кинематограф, мне кажется, придумывающий такие идеи, совершенно не думаю. Полсотни актеров, постоянное пересечения с другими людьми. Им всем режиссер подставал в виде облачка или невидимой нейросети с кучей проводов? Не укладывается, как возможно снять фильм, не контактируя хотя бы с актерами. Нейросеть снимает все фильмы. Актеры все электронные. В симуляции возможно все, и это не нелепость, а здравая осознанная действительность. Но непризнание очевидного для автора подталкивает к диспуту людей. Проверка на отстаивание своей точки зрения игроков, провоцирование в хорошем смысле этого слова к анализу всего происходящего, для чего и создавался замысел. «Все-все, понял. дам актерам, что их не существует». «Общение с ребятами, игры, в конце концов». «Вчера они играли в плюшки… Как это… Кто дальше плюнет?» Я давно подозреваю, что этот мир является ничем иным, как курсовой работой студента-троечника в Школе Богов. «Напрасно вы так!» Троечники создают как раз простые миры, где все скучно, справедливо и предсказуемо. А тут, в царстве лжи, все крайне запутано и приходится серьезно потрудиться, чтобы распутать и добыть правильное. Трудно назвать автора данного конкретного мира Троечником. Есть то живой, есть то живой. Всяких полно. Живых мало. Чего так кричать? Как вы относитесь к различным психоделическим веществам, а именно ЛСД, ДМТ, псилоцибин? Власть имущей приравняли их к тяжелым наркотикам, трубят про их зло, но ведь там совершенно другой эффект, открывающий дверь в другие измерения. Или это тоже игра? Матрицы. Иллюзия. И никакого понимания просветления они не дают? К любым веществам, изменяющим сознание, отношусь отрицательно. Не открывают никакие двери, а лишь нарушают работу проектора, отрисовывающего реальность. В итоге отрисовывают искаженную реальность, не более. Двери надежно защищены и никакими веществами не взламываются. А веришь ли ты в теорию заговора так, как видят в нее твои слепые соплеменники? Но повсюду растали легионы пастухов. Конспирологи эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Дмитрий, а как по-вашему, Дэвид Тайк это очередной мессия или в его словах есть доля правды? Доля или даже многие доли правды есть у всех без исключения пастухов. Без скраплений правды невозможно спасение стад. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас! Все ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут! Бам. Как осуществление прямой обязанности пастуха. Пастух должен играть на дудочке что-то приятное для слуха, иначе никто за пастухом не пойдет. Другой вопрос, куда направляется собранное внимание? В данном случае в пустоту, пока люди носятся с вопросом, какой из рептилоидов хуже и всматривается в то, чего нет, вот уже и свежие наморники подоспели. А сейчас уже и волшебные укольчики. Как по-вашему, если все религии, конспирологи и эзотерики это часть одного большого обмана, то где же истина? Мне вот, например, Дэвид Айк шарлатаном не кажется. И, кстати, он, как и в фильме, говорит, что Бог есть любовь. Мне тоже Айк не кажется шарлатаном. Даже больше, кажется вполне искренним человеком. А вот те, кто подбрасывает айком, а через них и вам инсайды, совершенно другое дело. Автор не первый и не последний. Сеть наполнена информацией. Мы знаем все, что есть заговор, что силы зла мешают исполнению замысла, что ложь везде, что идеологии и религии есть ловушки, которые уводят нас с пути. Чуть ли не поименно знаем всех, кто участвует в этом заговоре, Ротшильды и так далее. Нам только никто не может сказать самого главного, в чем суть замысла и что делать каждому из нас. А если мы каждый будем блуждать и искать свою индивидуальную истину, все вокруг рассыплется, мы не дойдем. И самое главное, раз автор и другие авторы не говорят нам, в чем замысел. Значит, их информация тоже может быть частью лжи, что ужасно. Или они сами не знают, в чем замысел. А может быть и никто не знает. Начать нужно с того, что вам кажется, будто знаете все. На деле может быть, что вообще ничего. И не узнаете, пока будете переваривать сеть, наполненную информацией о Ротшильдах и ждать нового пастуха. Что толку от знаний, если нам не говорят главного? Что делать, чтобы изменить ситуацию? И в какую сторону ее менять? Похоже, вам в рупор надо кричать, а не шепотом. И то не факт, что услышите. Фильм и музыка – это здорово. Нас много ищущих одноумцев, не похожих на остальных. Нужна группа или объединение для поддержки, подсказки и наставления. Для того, чтобы разобраться во всем. Это ничего общего с эгрегором. Нужна. Однако имеется большое количество подводных камней. Группа, созданная с хорошими намерениями, может очень быстро превратиться в нечто вроде секты. Вероятность такого исхода при текущем положении вещей велика. И хорошие намерения погаснут, не разгоревшись. Этого допустить никак нельзя. Для того, чтобы не нарваться на этот риф, должен произойти ряд изменений. Мы здесь потому, что наказаны, или это был выбор души каждого? Зачем мы здесь? Кто игроки? Вопрос из главных, рассказы о наказании и идущие следом вина и страх, это фундамент лжи. Один из критериев определения лжи, если какое-либо учение говорит о наказании, сразу в мусор, а так как говорят все то и все в мусор. На самом деле нет. И не может быть никакого наказания. Любое вероучение сначала окунает в вину, затем говорит о последующей расплате и наказании, вызывая страх. Виноватыми и страшащимися очень просто манипулировать. Насчет выбора более широкий вопрос. Если кратко, то каждый, кто находится здесь, находится абсолютно добровольно. Но одни сами придумывают свою роль, другие выбирают из предложенных, третьи выполняют то, что дают. То есть у первых свобода выбора, у вторых некий диапазон, у третьих нет выбора. И третьи не наказаны? А разве играть роль без выбора не наказание? Давайте упростим и переведем в бытовое. Представьте, что в мире существует один театр, и других нет. Некий человек хочет быть актером, Играть в театре. Приходит. Ему говорят. Главную роль исполняет вон тот опытнейший актер. Да так, что импровизирует на ходу. Вторые роли у актеров со стажем. А у вас нет опыта. Мы можем приложить вам роль дерева. Просто стоять на сцене и изображать березы. Где же тут наказание? Никто не заставляет. Человек сам хочет, а опыта действительно нет. Изобразить дерево, а она смотрится на других, дальше предложит небольшую роль. Опытнейший актер когда-то тоже пришел и изображал камень. Что наша жизнь, игра! А знает ли игрок до начала игры, каков будет для него конец? Тут тоже разные варианты. Можно знать весь сценарий, а можно только в общих чертах, как интересней. И при любом из вариантов память будет отключена. Так что все равно будет интересно. Вы сравнивали жизнь с театром, а также сказали, что мы здесь добровольно. Тогда сразу напрашивается несколько вопросов. Почему, будучи уже актером на сцене, нельзя покинуть сцену так же добровольно, не прибегая к насилию над собственным персонажем? И что нас ждет вне этого театра? Кто мы там? И как там вообще? Что ж это за театр будет, если актер вышел на сцену и сразу же, а не передумал? Есть ли смысл в дальнейшей борьбе с системой, с хозяевами? Или есть смысл расслабиться и получать опыт, находясь в этой матрице, в этих аватарах? Все ведь уже предрешено. Если от нас действительно что-то зависит, то что делать? Нет смысла в борьбе. Вместо одной отрубленной головы, у дракона сразу же вырастает другая. Есть смысл перестать отдавать системе самое ценное, свое внимание. Я бы не рекомендовал произносить вслух такие вещи. Это очень нестабильно с твоей стороны. Направлять его на то, как должно быть. То есть строить иную реальность прежде внутри себя. У Достоевского есть что-то вроде «Эх, если бы все только одновременно захотели, сразу бы все изменилось». Примерный пересказ, не цитата. Но никто не хочет. Все обсуждают, сколько украл какой-то чиновник. А у того депутата жена, тварь такая. А Жириновский сказал, а Навальный ответил. И так до бесконечности. Другого системе и не нужно. Достаточно, что внимание отвлечено и направлено на бестолковое. Происходит выпуск пара, и все остается как было. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Вопрос о гражданской войне. Что может развести народ по разным баррикадам и когда? Все разводит На глазах. Уже созданы различные воронки, готовые к делу. Например, отношение к власти. Одни под нодовскими флагами готовы резать пятую колонну. Другие настроены резать прихлебатели системы. Последуют громкие фазы.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 Коня, орел. Это страны их кукловоды или имеется в виду что-то иное? Не страны. Силы. Наднациональные, надрелигиозные, над идеологические. В одном из разборов фильма Голубая волчица была расшифрована как Ватикан. Но мне почему-то кажется, что это Израиль. А если нет, то где же тогда он? Из первого народного интервью сделала вывод, что я была права. Хотелось бы уточнить этот момент у автора. Голубая волчица – это Ватикан. За последние партии Медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то, что сражаться. Кругом одни менеджеры до а аналитики. Ваше мнение по поводу сегодняшней ситуации в мире и деления на масочных и безмасочных, а теперь уже уколотых и нет? Это воронка, разделяя и властвует? Одна из сил имеет собственный план развития сценария. План публичен, существует в формате книги. Сила делает все возможное и невозможное для максимально точного выполнения этого плана. На повестке дня – организация войны планетарного масштаба. Однако для силы и инициатора такая война сопровождается большим количеством рисков. Первый из которых – потеря контроля над течением войны, потеря управления ходом событий. Множество факторов, которые нельзя учесть, но которые неизбежно сыграют. Поэтому тупик. Сила всячески сопротивляется указанному в собственном плане. Оттягивает, спрыгивает. В итоге решается на запуск одного из резервных ходов. Выполнить план и достичь цели, минуя организацию масштабной войны. И этот ход. Всем известная болезнь. Скажите, это план Далиса? Нет, план Далиса это всего лишь подброшенный раздражитель. Почему вы ассоциируете Белоруссию с животом, как сказали об этом в народном интервью? Потому что эта часть кормит остальной организм. Неужели вы расскажете правду людям, а никто и не поверит? Скорее всего, так и будет, не поверят. Но ничего страшного, главное в другом. Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец. Как вообще все может быть? Запустим символы, все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. А где тут рычаг? Он в самом главном инструменте, имеющемся у русского человека. Его можно назвать как парадоксальность, непредсказуемость. Дмитрий, можете посоветовать общедоступные прямолинейные источники, Информации, способствующие развитию индивида. Если нет, то почему? Не могу. Их нет и быть не может. Любые прямые сведения о том, как оно на самом деле – тяжелое преступление. Допустима лишь передача через образы, намеки, подсказки. Все учения, культы, рассказы говорящих голов – либо намеренная ложь, либо наивное заблуждение, либо откровенная глупость. Суть в том, что человек должен сам добыть, открыть, изобрести. Через тернии пробраться к звездам, а не просто открыв посылки. Только найденное и обретенное самостоятельно имеет значение и ценность. Фильм, конечно, уникальный, смысловой. Но после него на душе муторно как-то. Так и должно быть, если она есть. Интересно, захватывает. Но запах идет от фильма чудовищный. Может, кто знает, чем закрыться? Может, и вы нам подскажете, где брать мониторы с запахом, как у вас. А вообще, фильм — зеркало. Если для вас запах чудовищный, то лучше не на фильм пенять. Как долго ждать подхода основных сил? Мы и есть основные силы. Главное — осознать, на чьей ты стороне, и понять, кто свои, а кто извне. Ребят... А фильм-то про что? Про партизан. Пощады не жди и подмоги не будет. Родина, может быть, тебя не забудет. Вгрызаться во тьму, точенной монетой. У нас есть приказ дожить до рассвета. Фух, я думаю, получилось наконец-то.